Важно ли для христиан иметь проеврейскую позицию? Ну, я хотел бы, чтобы христиане были в первую очередь на стороне Иисуса. Иисус еврей, так что это хорошая отправная точка. Быть на стороне Иисуса значит заботиться о том, о чем заботился он. А он так сильно заботился о своем еврейском народе. Он любил свой народ, решил умереть ради него. Он плакал, глядя на Иерусалим, говоря, «Сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает тенцов своих под крылья». Если мы любим то, что любил Иисус, то мы будем любить еврейский народ. Более того, Писание учат, что христиане должны любить евреев так сильно, чтобы возбудить в них ревность. Сейчас я зачитаю отрывок из послания к римлянам, 11 глава, где Павел по его же словам обращается в первую очередь к язычникам. «Вам говорю, язычникам, как апостол язычник я прославляю служение мое, не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них?» «Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых?» Видите ли, Бог хочет принести жизнь из мертвых среди евреев и среди неевреев. И Павел говорит, что часть его служения, даже учитывая, что он апостол для язычников, уверен, вы рады, что он им был, тем не менее, было возбудить евреях ревность. Более того, он говорит христианам, что спасение пришло к ним именно для того, чтобы возбудить ревность в евреях. Итак, если вы воспитаны как я, то ваши родители, наверняка, говорили, что нехорошо заставлять кого-либо ревновать по тебе. Это грубо. Не так. Ли? Но все происходит совершенно наоборот, когда речь идет об Иисусе. Мы должны вызывать ревность у людей, а христиане должны стараться возбуждать ревность евреев по Иисусу. Другими словами, без Иисуса ни у кого нет взаимоотношений с Богом. И если вы любите Иисуса, то Бог простил вам ваши грехи. И теперь ваши глаза открыты, чтобы видеть мир таким, каким его видит Бог. Он дает вам надежду на будущее. И Он хочет, чтобы вы любили евреев так же, как любит Он, чтобы они узнали Иисуса, чтобы они смогли также пережить прощение, чтобы у них также была надежда на будущее на небесах, которая есть и у вас. Это лучшее, что может быть как для евреев, так и для всех народов.